В сегодняшнем видео мы разберем глобальную тему, с чего правильно начинать ремонт в 2022 году. А именно, последовательность работ на начальном этапе ремонта. Здравствуйте, с вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Нужно ли производить демонтаж штукатурки от застройщика перед нанесением новой штукатурки? Что вперед, дизайн-проект или штукатурка? Что вперед, электрика или штукатурка? Что вперед, сантехника или штукатурка? Именно на эти вопросы я отвечу в сегодняшнем видеоролике. Ну а теперь давайте по порядку. Как правило, на квартирах, которые сдает застройщик, выполнена улучшенная штукатурка стен. А это значит, штукатурка выполнена гипсовым составом в жилых помещениях и цементно-песчаным составом в санузлах. У данной штукатурки есть норматив, в котором есть допуски по отклонениям 4 мм на 2 метра. А следовательно, если у вас высота потолка выше чем 2 метра, а это так и есть, то отклонение может быть критическими. Визуально вы не будете замечать эти отклонения, но все то, что будет приставлено к этим стенам или установлено на эти стены, обязательно это проявит. К примеру, межкомнатные двери могут открываться или закрываться самопроизвольно, если они установлены по стенам без соблюдения, к примеру, уровня. В свою очередь, если установку производили по уровню, то после установки дверей могут появиться зазоры между обналичником и стеной. Это проявление того, что двери установлены по уровню, а стена имеет отклонение. Что касаемо мебели, двери шкафа-купе будут неплотно прилегать к стене или самопроизвольно откатываться. Если это зона кухни, а кухонный гарнитур, к примеру, угловой, то будет очень проблематично выставить зазоры между фасадами чтобы они элементарно были одинаковыми. Выполнив достаточно много объектов, мы пришли к тому, что штукатурку, которую нанес застройщик, необходимо всегда убирать, если вы планируете наносить новый штукатурный состав. Причин для этого несколько. Застройщик, как правило, штукатурит стены по маякам, которые выполнены из штукатурного состава. Для изготовления данного маяка по которому производится штукатурка, используют обычные гвозди. С помощью этих гвоздей выставляется уровень маяка. И вот тут есть нюанс. Если мастера не вынули эти гвозди из стены после затвердения штукатурного состава, то они могут проявиться на поверхности рыжим пятном. Можно выступание его на... через, через обои, да, либо через покраску какую-то. Угу. То есть, по сути, его нужно удалить. А, по факту он прям вот и торчит даже, да? А -а -а. Вот, то есть у нас здесь реально гвоздь, вот, для которого, ну, на который ставили маяк, с помощью которого ставили маяк. Впоследствии это рыжее пятно от того гвоздя, который остался внутри штукатурного маяка, могут появиться на финишном покрытии стен. Это могут быть светлые обои, или это может быть декоративная штукатурка, или элементарная покраска. Вторая причина, и более весомая, это то, что независимо от того, какая это штукатурка гипсовая или цементно-песчаная, она может быть нанесена с нарушением технологий. Я не буду утверждать, что это поголовно так, но все зависит от тех мастеров, которые производили данную работу. Но скажу, что в большинстве случаев на наших объектах мы сталкиваемся именно с такой ситуацией. Мы заходим на объект, стены на свету блестят, и мы понимаем, что их затерли просто жидким молочком, для того, чтобы скрыть изъян основного слоя штукатурного состава. Мы понимая все это, делаем насечку на стенах, Наносим поверх грунтовку и наносим штукатурный состав. Примерно через две недели, когда штукатурка высыхает, наши стены начинают местами бухтеть, то есть расслаиваться внутри слоя штукатурного состава. Это происходит по причине того, что штукатурка от застройщика нанесена с нарушениями технологий. Объясню, в чем заключается суть. Нанесение штукатурного состава, оно проходит за несколько этапов. То есть, может быть первый слой и второй выравнивающий слой. При первом слое, когда штукатур наносит штукатурный состав, неважно, то ручным способом или механизированным, у него есть неровности, то есть он штукатурный состав нанес, потом провел пролилом. И есть ямы, которые вторым слоем необходимо заполнить. Есть межслойная просушка материала. И никто эти технологии не соблюдает по причине того, что есть большая задача выполнить все это в сверх срока для того, чтобы сдать этот объем своему заказчику. Ни для кого не секрет, что подрядчики на стройках работают реально за маленькие деньги и в очень сжатые сроки. Поэтому они на непросохший штукатурный состав могут нанести последующий штукатурный состав, развести его не той консистенцией, которой надо и просто заровнять все неровности, которые выявлены на штукатурном слое. После чего вот этот штукатурный состав, который нанесен последним он начинает при определенных нагрузках на него просто элементарно отслаиваться. И когда мы наносим штукатурный состав на вот это молочко, то наш штукатурный состав просто элементарно вместе с молочком начинает отслаиваться от стены. И мы видим на стене просто тот базовый слой, который нанес непосредственно первым,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 Кто виноват в этом? Мы, как подрядчики, заказчик, который вообще ничего не понимает в ремонте, застройщик, который строит дома для людей или подрядчик, который выполняет работу на данном объекте. И Я скажу так, правильного ответа здесь нет, назовем это стечением обстоятельств, так как мы по факту не знали, что так будет, заказчик вообще ничего не знает, а застройщик просто молодец, он строит дома для людей, для жизни, и обеспечивает работой подрядчиков. Ну а подрядчик застройщика просто заложник обстоятельств по причине сроков и ценообразования. Вот, разбирал стену. Надо было оставить вот 5 сантиметров. Отпилила с двух сторон болгаркой. Все, только начал бить. Все, вся стена отпала. Смотрите, цемента-то вообще нет. Вот блок этот. Тут тоже цемента нет, он просто стоит Ладно, дверь расширить надо было Тоже сверху, снизу, с двух сторон пропилил Надо оставить вот 10 сантиметров Так тут такая же фигня Все, вон ходуно ходит Я даже вот эти блоки выбить не могу Потому что сейчас вот эти выпадут И вот это валится, видите, тут даже цемента нет Я начну эту шпаклевку все убирать Эту штукатурку И все, пиздец меня нахуй со стремянки Тут ем мне тоже Так что как-то вот так вот Видите, даже не знаю, ладно бы хотя бы блок цельный, пол блока блок цельный, она бы как-то устойчиво ребра была. А то просто положили как этим. И вот, бери ремонт от застройщика называется. Я скажу даже больше, вот, для связки, они даже не использованы. Они просто вот так загнуты были, даже не прикручены. Они, если блоки были прикручены, может какая-то ребро жесткости была. А сверху их даже нету, и си, ни одного. Вывод из этого можно сделать один. Обязательно необходимо убирать штукатурку от застройщика. Основная масса компаний делает сначала проект, а потом все последующие работы. Мы раньше так же делали, но всегда сталкивались с проблемой. Размеры в проекте и фактические размеры в помещении, они после штукатурных работ отличаются от 3 до 8 сантиметров от проектируемых. А учитывая то, что мы работаем в ограниченных пространствах, то это недопустимо. К примеру, если взять ванную комнату, то при таких погрешностях может меняться раскладка плитки. Факт будет следующий. У вас будет на руках дизайн-проект, но, к сожалению, он не актуален. В него постоянно приходится вносить корректировки. По факту э, выполнения работ на объекте это значит э, уделять дополнительное время на согласование и при согласовании до начала разработки дизайн-проекта необходимо произвести э, первичный замер помещения, э, сделать расстановку полностью мебель, то есть сделать планировочное решение, сделать монтажный и демонтажный план и после того как все вот это готово только тогда можно э, приступать к демонтажу на объекте. Демонтажу штукатурки, демонтажу стен, тех, которые мы планируем убрать. И после того, как мы все это выстроили, заново производить новое оштукатуривание уже по технологии нормальными составами. После того, как все этапы работ выполнены, мы производим финальный замер по которому будем разрабатывать дальнейший дизайн-проект. И вот только в такой связке дизайн-проект получается точный, а следовательно и вопросов по всплывающим размерам в проекте будет минимальное количество. Кстати хочу сказать, что это первое видео в этой емкой тематике ремонта квартиры. В следующих видео мы также будем разбирать правильную этапность работ с примерами и с пояснениями. Так что не забудь подписаться и нажать колокольчик. Все мы знаем, что вся кабельная продукция находится внутри штукатурного состава, то есть внутри стены, если, конечно, у вас не лофт. И в голове проскакивает логичная мысль сначала электрика, а потом штукатурка. Ну, вроде, зачем долбить стены, которые только что были оштукатурены и которые, по факту, придет опять, штукатур будет перештукатуривать. Или так могут рассуждать мастера, которые не хотят делать двойную работу по причине своей безграмотности или в связи с низкой оплатой труда за эту работу. Правильная же последовательность следующая. Сначала мы выводим всю геометрию, выстраиваем стены, штукатурим стены. А потом после полного высыхания штукатурки делаем точную разметку всех размеров в соответствии с проектом и только после этого приступаем к электромонтажным работам в противном случае вы получите розетки и выключатели, которые находятся абсолютно не на своем месте по причине того, что работы выполнялись до оштукатуривания а это значит, что после штукатурных работ все размеры поменяются на толщину штукатурного состава также при правильной последовательности проведения работ вы получаете подрозетники вровень со штукатурным составом а не в глубине подрозетники оказались утопленными достаточно глубоко слой штукатурки который положили строители уже при выравнивании стены составляет порядка двух, полутора, двух или двух, ну, двух грубо говоря сантиметров от монтажных вот этих вот подрозетников. Почему плохо, когда подрозетники утоплены внутрь стены? Получается рваный край штукатурного состава. Идеально никакой мастер не будет наносить штукатурку внутри подрозетника. А по итогу, когда будут клеиться обои, то в этом участке будет неплотное прилегание обоев к стене. Вследствие чего на финишном покрытии стен может образоваться яма. Вздутие или просто два полотна обоев элементарно будут расходиться в зоне стыка. Вторая причина – это просто эстетика, ведь гораздо приятнее, когда материалы подогнаны четко друг к другу. Третья причина – для монтажа розеток и выключателей придется использовать более длинные саморезы, нежели что идут в комплекте с подрозетником. А это значит, что когда вы будете устанавливать выключатели или розетки, вам надо будет позаботиться о том, чтобы у вас были докомплектованы эти розетки более длинными саморезами. А это опять вовлеченность в работу на объекте. Четвертая причина. При правильной последовательности работ штукатурный состав доходит до самого потолка и не имеет рваного края по периметру помещения. Если электромонтаж выполнен в первую очередь, то штукатуру просто элементарно будет неудобно работать правилом в зоне опусков на стену кабельной продукции. Но если говорить о эстетике и красоте, когда электромонтаж выполняется после штукатурных работ, то вся гофра которая идет по потолку, или просто кабель без гофры, у вас всегда останется чистым, и на нем никогда не будет никаких соплей от штукатурного состава. Сантехника, так же как и электрика, выполняется после штукатурных работ, когда все стены внутри помещения находятся перпендикулярно друг другу, когда есть четкие углы в 90 градусов и есть четкая вертикаль и диагональ. Все это необходимо для того, чтобы установить водорозетки для подключения потребителей на нужной глубине. И также немаловажный фактор – это центр будущего смесителя относительно, к примеру, той же ванны. Вы должны понимать, что если сначала выполнить сантехнику, а потом оштукатурить стены, то элементарно слив-перелив у ванны может оказаться не по центру смесителя, который будет стоять на стене. И когда вы будете лежать в своей дорогой ванне, вас будет раздражать такая оплошность. А всему виной неправильная последовательность работ. То есть вы должны понять, что смеситель, который будет установлен на стене, он просто элементарно по осям не будет совпадать вот с тем переливом, который у вас установлен на вашей ванне. То есть может относительно оси... Уйти в правую или в левую сторону, в зависимости от того, с какой стороны наносился штукатурный состав. Надеюсь, это видео для вас было полезно и я смог ответить на ваш запрос. Подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте. До новых встреч!